С вами был Юрий. Сегодня я расскажу, что нужно покупать на торгах, когда вы работаете в командной работе. Я всегда предлагаю покупать большие объекты. Почему? Многие покупают э, автомобили, это проще по бюджету и понятнее. Но здесь есть свой нюанс. Вы делаете работу, условно, с пятером, да, какой-то командой. Если вы купите недорогой автомобиль для клиента, получите какие-то небольшие комиссионные, это будет скорее всего около 50 тысяч, ну, исходя из той даты, когда я записываю это видео. То есть эти 50 тысяч вы поделите на 5 участников равномерно, но по большому счету у вас заработка как такового и не будет. Другой вариант, если вы покупаете недвижимость или опять же спецтехнику, которая может стоить уже стабильно там, миллион, два, три и так далее, то есть работу вы проделываете абсолютно ту же самую. Комиссион у вас уже получается в районе 200-300 тысяч. 200-300 тысяч, поделить на 5 человек, это уже какая-то ощутимая сумма для первой сделки. Поэтому я не вижу смысла покупать что-то недорогое. Есть один нюанс, когда все-таки можно это сделать. Если у вас первая сделка, чтобы просто разогнаться, чтобы пройти весь процесс, то есть от начала до конца, Нашли объект, нашли клиента, проверили, купили, сделали, получили первые комиссионы, получили опыт и все. Но потом бы я четко переходил только на большие объекты. Поэтому имейте это в виду и из этого строите свои планы. А сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, рекомендуйте своей будущей команде и переходите к следующему видео.